Забрался с этим. Yeah. Ты не знаю. Ты вчера еще? Я. Yeah. Да. Доброе утро, Селечка. Как ты спала? Чуть у yeah. тебя на подбородке. Ты um, yeah. вчера? И здесь? А, -а, -а. а как ты так? Да. Uh, uh. Упала? Да. Uh, uh. Как ты упала? В садике? Да. Uh, uh. <соспалительный> вот Ну и ручки у это... Я как-то строилась. Я чувствую, но это заболела. Суть, не кричи. Резидочку, сейчас сделаю. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Ой. Так, Подключись по почте, не могу говорить. кушать два йогурта уже съела okay. сейчас подожди секундочку я снимаю и э, у меня тоже бутербродик еще слушаются и дети и параллельно я его и слушаю их и читаю вчера пересом читала сегодня вот с утра слушаю посылочки я предполагаю что это не особо интересные посылочки но все же открыть надо это скотч для Посылочек. Так, ну а здесь я бы уже, конечно нужного размера так. Мне предлагали, что, мол, есть специальные столики, там, может, с одной стороны воду, с другой стороны песок, еще что-то. Я тоже смотрела столик, но я не нашла подходящий. Мне нужно было, чтобы примерно вот такой размер был, да. И столики либо меньше, либо они, ну, как бы... Там внутри что-то еще, там для воды, для какой-то черепашка, еще что-то. То есть нет ровной поверхности. А мне нужно было, чтобы насыпал песок и что-то делать. Вот и, все. вот и все. Вот отличный размер, наконец-таки. Это поднос просто для цветов, под горшки какие-то большие. Всё, вот сюда насыпать песочек и играться, и на стол можно поместить, и просто вот тот тазик, который у меня дома был, да, он очень высокий бортики, и если на стол ставить, и уже не видно, неудобно. Вот это самое, ну, стоило, я не знаю, 4-5 евро. Супер. Вот, идеально. <суши> ага, Класс. То, что надо раз... Ой, ну, размер то, что надо. Мороженое хочешь я сделать? Сонь, только не раскидывай. Да. Нравится песочек. Да. да. Найкрай. Ну, ну, все, это весь песок. Еще. Нету больше. Еще одно. Ну, вот этими делай. Еще одно. Вот этими делай. Мама. Мама. О. Мама. сама давай Или вот так смотри сон Опа, повернись ты что за красотка такая? А Мама. поехали в Икею давай. Я показать еще раз твои кроссовки, потому что камера не была включена. Да ладно? Я только включила. Я Ну так кому ты показывала? Ой блин, смотри Штау. Вот они. У какой сороковой размер? Нет, это 38 Смотри, такие огромные выглядят. Да, это видишь, подошва такая. 38 И они мне свободные такие. Можно было с половиной даже. А был? Значит ну, нельзя было. Ну нельзя. Смотри, такая же Peugeot, только четырехдверная. У тебя 20 а штали? В, прошло... в прошлом веке сделаны Ну, а твоя? <свистые> <свистые> <свистые> <свистые> ну, игру <говорю>, такая же. <свистые> <свистые> Мне надо свет и, и, и а, такие пару ящиков Sony. А Оле нужен стол и стул, эй тут в школу у нее идет. Эйтан! Не Эй, -тан. А, да, кстати, я прям. Меня уже разрывает на куски, когда я читаю комментарии Эйтан Мой ребенок, а все пишут действительно Эйтон Типа Антон Антон, Айтон. Нет, его зовут Айтан. Через А Покажи ногти, красиво Прям очень красиво И как держится? Держится, только видишь, как я прелываю Да мои пожалуйста Вот так Покажи ногти, сейчас на тебя мастера маникюра посмотрят мне кажется, хороший способ. Вот цвет, да? Класс. Очень красивый цвет. Что ты играешь, Эйта? Такую игру. Я играю за одного слизняка. Эм, я могу впитывать в себя человечки, и сейчас я такие сундучки открываю, и за эти денежки можно покупать разные эм, цветные... Эти как называются? Разные, разные цветные? цвета. Понятно, зайчик. Прикольно. Я Езжа с лизникой, Разные цветные. <решит> Разные цветные, это разноцветные. <решит> да. Сонь, будешь спать? В смысле, да, если хочу <решит> твою любимую фразу услышать. <решит> Новый диванчик появился Мам, тот. <решит> а? Да, вот он. Вот он. Да. Восемнадцать Да. А где мой ребенок? Соня! Соня! Посмотрите. Ну что ты делаешь, Соня? Идем. Залезла. Вылезай давай. Можешь его сложить? Там можно что-то Нет, просто его вот так. Ой, ой. Ух ты. Смотри, как прикольно, класс. А ну-ка подними опять. Прикольно, да? Так подвинул себе, поел. Класс. Ну, а эта часть? Это не открывается. Ну удобно, да? Но в закрытом состоянии он некрасивый, но практично можно на дачу, например. Ну да. Продемонстрируй нам. А, вот видишь? Ну да, это как этот. Перевернул и пуф. Раз столик нужен, да? Перевернул и mm, столик. Yeah. Ну, кстати, удобно, да? Uh -huh. Классно. Ага. Прикольно. Нет, Раз смотри, какой чайник классный. Угу. Какой симпатичный. А? Да, вот хорошо. это вот молочко, видишь, так чуть угу. Блин, мне стол Классно тут Куда его? А вот это, наверное, поднимается. А, да, смотри. О, прикольно. Можно как поднос, да, да. типа? Стонатого. Классно, да? Угу. Смотри, какой цвет дивана классный тоже. Да. А это, кстати, вот этот, э, который с матрасом такой есть, ли ты даже, как твой. И вот смотри, какая классная. Слышишь? Бшечка. это же Грюнли. Смотри, Юля, да. я спросил Соня, Соня, ты хочешь жить без мамы Да. Да? Да. Он очень такой теплый. Очень крутой цвет. Натур Мне вот этот нравится. Ой, куда ты едешь? Лампа, Лампа тут. Я бы хотела двушку вот такую. Может быть, кресло еще. Может, ты душку. будешь хотеть двушку квартиру? У меня двушка. Может быть, вот такую двушку с матрасом и этот засек. Кресло, да, вполне. Тут тоже поднимается. Можно перенести что-то уютное. Вот такой я бы на дачке так хотела. Плитка тоже симпатичная. Вот здесь и, вот это не новый раз, я не видела М -м, прикольный детский не знаю мой. думаешь детский ну я не знаю Смотри, вот это обожаю где на окнах можно вот сидеть что угу. о стол классный большой угу. а вот видишь на стол цепляется кстати мне такая не нужна. У меня там стоит, знаешь, а я же там... Она ну вот, прикручивается снизу, как лампа, кстати, моя. А то у меня ногти там делаю. У меня там это стоит, и все время все не знаю куда. Ну, блин, она такой. мне кажется, он не подойдет. У меня же круглый. Мне ну, кажется, он мне не, у меня встанет. Кажется, не встанет. Немножко будет вот здесь, как тут зазоры. Ну, тут это больше угол или нет? Ну, у тебя нет, у тебя ну, такой большой же круг. Ты же я просто думаю, может, мне едем на стол такую взять? Я же ему сейчас... Строить. Удобно. Мы стали... Ой. Столько лайфхаков всяких можно подсмотреть. Да, иди глянь. Для кофе, наверное... О, смотрите, какая ниша, да? Вот вроде кухня вот так, а там хоп... И можно еще что-то убрать или розетка есть что-то можно поставить какую-то машину кухонную. А это что? Для чего это? А для салфеток. Под лестницу место придумали. Вот вот такие мне надо. Еще пару штук. Так. Йога-коврик висит. Соня, я их не слышу, чтобы их педофилы не украли. Да, ну конечно. <толкно> а что ты знаешь, как воруют детей? <смех> <толкно> <говор> <смех> <смех> <смех> Какая-то лампа новая. Так, тут что у нас? <смех> Уголок эти детские отделили. А. Тебе нужно такое кресло? Не, не так Вот оно у нас стоит же такое Да, я помню Ты да, не, Мне, мне некуда ставить уже что, ну, Оно классненькое, я помню, Соня сделала Но мне некуда ставить Я уже давно вот. кресло купила, но некуда ставить ну, Смотри, надо тут забирают. Да не, спасибо А вот для планшета прям подставки отчаясь, отчаясь. А -а -а. Вдвоем что ли? Класс что, тебе нужно ты, ты далеко? Забралась <смех> Ну вот, сядь на креслице Смотри, как красиво Смотри, у меня таких книжек нет Они, кстати, не приклеены не Как обычно все Ну Давай да, как я считаю, что, возьму, что я должна с собой взять как сувенир Да угу. На каком-то языке? Они специально на их языке шведском. А, ну так, а тебе какая разница, будет стоять? Смотри, Это морфин. Книжка есть. Морфин, смотри. Это точно Томас Джекобсон. <связывающий> Это какие-то их, наверное, шведские Кстати. Uh -huh. Нравится мне вот этот набор. Смотрите, керамический, такой светло серый с такой коричневой окантовочкой и вот косушечки маленький чайник такой, красивый а мне знаешь что напоминает почему-то вот что-то такую китайскую квартиру Это, или да. японскую у них там такие маленькие они и тоже такие светлые японские вьетнамские где они без головы снимаются просто она там уши ну, видела наверно прикольный Стол прикольный. оттенках оформлен. А, вот, видите, как это для салфеток работает. Салфетница. Напитки на лето. Да, это поднимается, наверное. Да, это подставка отдельно, эта штука отдельно. Налили. И подошел себе попитный. Прикольно. Mm -hmm. Гигантская это для твоих порций. Тарелочка, да. слышишь? Да, это для тебя. А смотри, они как будто бы матовые. Не матовые, а так, знаешь, как-то. Что там, смастерили домики? Нет. Это не вы, сломали. а я думаю, вы сломали, понятно. Зал как вам, столовая. Кресло, ну-ка, удобные, хотите? Да, кстати, удобненько. И смотрите такой шкаф, и здесь небольшие такие ящички. Интересно. На барную стойку хотела залезть. Штука, смотрите, какая удобная. Раз, так вам надо наклонить. Хоп. О, это знаешь, что классно? Блинную массу, когда делаешь. Потом неудобно, да, оттуда доставать. Раз, наклонил. И она стекает, и потом можно вылить. Да. Кстати, а, может взять для блинчиков такое Очень удобно. И с этой стороны можно вылить если Посмотрим, надо. Вот Смотри. Если надо куда-то в другое место вылить, вот через это можно. Оп. Класс. Надо сменить. Смотрите, какие пастельные симпатичные дозы. А то у меня все разноцветные. Меня так раздражают. А по другой стороне опять вот эту мелочевку без конца тратишь, тратишь деньги. Ну, блин, классные. Надо взять. 13 евро. Еще и скидка. Вместо 15, 13. Мне так вот этот стакан нравится. А, для чего Под они? кофе, ну, воду, например, когда кофе пьешь. Mm -hmm. как красиво, мне нравится. Получается такая полка а одна. Какой-то салатик. Мне срезы, mm -hmm. mm -hmm. А вот это что? Ну, посмотри. Вот эти штуки? Да. Они а, резкие, ага. Интересные. Ой, они разные или да. что? Ну-ка. Для яблок. Для Груз. чего? Грош. А это? А ну-ка. Подними. А, это квадратиками. Да. Ага. Ну и зато это все в одном месте. Да? Угу. Прикольно. А это что? Для лимона, смотри. Для лимона? Угу. Выжимать. А как? Ну вот так ты давишь им. Странник Не знаю. И так же ты тут? Что ты рисуешь? Покажи. Очень красиво. Кто любит мрамор? Ну, это, понятное дело, не мрамор, но кто любит? Если бы у меня был свой дом, я бы делала. Но там вообще ничего не было мраморного. А, да, дорого богато, долго держится, ну, долговечный, да. Долговечный так говорят вообще. Долгоживущий, вроде как, но мне вот что то мрамор вообще не привлекает. Мне больше привлекает дерево. Ну и все. Но мне предлагали такой на рекламу. 200 с чем то Пускается стол. Да-да-да. А сколько он стоит? поднимается это. Подожди, подожди, подожди. А что у нас Наверное, запроканированная какая-то. ты? Смотри, это такой же, только здесь с комодом. Вот это получше. Тот очень маленький, мне кажется. Ну да, я знаю. Ему надо будет куда-то вещи складывать, учебники. У меня целый огромный комод же стоит пустой. рядом. Может, ты его продашь? А вот смотри, черный с красным. Не, ему надо белый. Почему? чему? Ну, потому что там, там все белое. Чего? Слушай, стул классный. И вот и этот тоже классный. Давай кто дальше? Давай. Итак, кто дальше откатится, тот платит за беду. Да, да. Это цвета стула. А ты? Ну, <соцентрология> а что тут? <соцентрология> Оба Давай. Раз, два, Раз, два, три. Ой, Юль. Я на таком сижу. А ну-ка, дай я на твой сяду. Не, этот сложнее. Тот да, тот легче мало, крутится. Гардеробная, а, типа... как... да, mm -hmm. типа. Mm -hmm. Класс сделали, да? Ага. Mm -hmm. Да. А я тогда только тут и положили, я увидела и мне понравилось и вот подушечки у меня тоже такие же. И вместе они тоже классно смотрятся. О! Да? А, ну вон они, наверное, да? Давай ляжем. А потом, говорят, откуда вши? Вот так вот все ложатся. Ну как? Нормально. Ну что-то, если честно, так. Почему ну, хотя, удобная? Суши, прикольно, да? Да, на да. самом деле удобная. Только У нас... как читать? Курсе, что с нами дети? Ну да, под... ты же под книжку выбираешь себе. Ну, да. Ой, под... Но, слушай, кстати, классно, Она да? Да, прям... удобная на самом ты деле. Ты вливаешься в нее. покажи! Устал. можно мне пройти, пожалуйста, солнышко? Я буду мама, Соня, спать будешь? <свеч> <свеч> мама <свеч> любишь? Да. Скажи, мама люблю А Оля. Любишь? Да <свеч> скажи люблю, мама, <свеч> мама. убью, мама Эйтан. Ты где? Пойдемся нуль. комната для скейтера. На полочке а там такую палку протянул и скейты поставил. Прикольно. М туда нельзя лазить написано. Вон туда можешь залезть внутрь. У них новое меню с меню За... А мяско, так, И ну что, вкусно. мы взяли покушать у Сони <свят> самая гигантская порция. А чего, это она такая маленькая? Ну, ему достаточно. А как они так, а сколько ты заплатила все вместе? Не знаю, 20 евро. 21? 21. Не, не знаю. Посмотри на Сонину порцию. А, вот а... это стоило. Вот лучше бы она вот это ела, да? Угу. Вот это так, если так, бы она ела? Идеально. Mm -hmm. Вот это моя любимая рыбка, пюрешка и горошки. Я, конечно, сейчас предложу, но она их не любит. Оля с Паша с рыбкой. Вот это напоминает с... Спекадалька. Как ты так смела? Как будто Смотрите, это не просто еще, чтобы водичку наливать, а еще можно как гирькой упражняться, ребят. Упражнялись, поставили, попили воды. Класс. Ты что тут за детки, конфетки? Да. Да. За это ты получаешь деньги? Ну, типа того. за это ты получаешь деньги, что у нас на видео выставляешь? Это тебе мама рассказала? А что еще мама рассказывала? А, вот вы к чему Это работа такая. Да, работа. Мой любимый отдел это зелень, это цветочки. Ну, что-то я в любимом отделе в последнее время ничего не беру. Ну, потому что я очень люблю цветы, но я очень не люблю за ними ухаживать. Кстати, я хотела, знаете, что в горшках, которые свисают? Хм. Смотрите, как красиво. Эти уютно так. Какая лопатка. Нужен ли мне цветок? Что думаете? Каждый раз туда прихожу, думаю, сейчас возьму цветок, ничего не беру. Гуля. А. Какие-то коричневые вон та чуди проходят, и Соня такая, айо. Ага. А да, она любит здороваться. Да, и она такая. Я думаю, возьму Какие лучше? Вот, да, мне нужны голубые. Одна большая. О. А, смотри, есть еще больше. Или это такая же? А, нет, такая же. И одна вот такая еще. Вот. Это мы берем. Куда, Сонь? Она хочет вылезти. Да? Хи. <связь> Okay. А но у меня уже такие голубые две есть. И там сонины я журналы, всякое такое хранил. Вон там уже набрала, набрала. Покажу вам потом. Цветочек такой взяла, но иду его менять, потому что Оля мне его придавила тележкой. И листик самый большой, самый красивый, хрустнул. И, конечно, он же умрет тогда. Пойду поменяю. За Олю домой, походу мы все-таки вместе с Соней заболели. Я думала только я, обычно только я у нас болеем, а Соня нет. Соня, Соня меня только заражает по ходу садика. И утром у нее тоже все было нормально. И вот в машине, когда мы ехали, я смотрю, у меня что-то слезка потекла. Я думала, может, солнце или что. И ну, сопельки ну, у нее периодически бывают в садике, ходишь, как бы это. что-то она расклеилась Я смотрю, я ее потрогала Она какая-то прям теплая была Потом глаза стали больше слезиться Вот Я себя вроде сейчас нормально чувствую Не знаю, но я думаю, что мы, наверное, все-таки заболеваем Поэтому Да, поедем домой И будем в выходные отсиживаться Моя булочка сейчас уснула В итоге сейчас седьмой час Она спит но я не знаю, что делать Пусть спит в машине или как, или что. Ну, как, уже она спит, поэтому, да. Но я имею в виду, ее, когда приедем. Или, или попробовать переложить, спать уже. Раз она заболела, может, и тогда... Не знаю. Это, не знаю, посмотрим. Так, но ну не получилось у меня. Блин, батарейка задеться, бесит меня такой. Просто бесит. Очень быстро стали батарейки тут садиться. И удалось у меня э, переложить Соню. Она проснулась, когда я вытаскивала из машины и сказала, спать не будет. Ладно. Покажу вам, что купила в Икее. Вот такие коробочки набор их можно ставить как рядом так и вдруг дружку складывать и сюда я думаю положить ее карандаши кисточки ножницы да вот это вот все потому что все в разброс лежит а так все будет в одном месте я думаю что я это сделаю как-то вот так так а можно вообще вот так можно вообще вот так можно, если хочешь одну вытащить, рядом поставить, можно вообще все рядом поставить, да. А я сейчас посмотрю, сколько у меня всего. Может быть и вот так пока что. Если сюда поместить карандаши, сюда кисточки, здесь ножнички, и вот так вот будет это все стоять. Вот эти вот я вам показывала. Давайте откроем их сразу. Надо было вообще две взять. Две пачки. И те все выкидывать, Все в разнобой они у меня и оставить. Только вот такие. Тут их сколько штук, получается? Раз, два, три, четыре, пять. Эх, запашок так себе. Пять штучек. Очень симпатичные цвета, получается. Вот. Такие спокойные, приглушенные оттенки. Прям топчик. И размеры необходимые все. Так что... Отлично. И можно все друг дружку поставить. Да боже, что они тут все летают? И крышки, получается, вдруг дружку. И все. Представляете, сколько сразу у вас места сэкономится? Я думаю, надо еще было одну такое взять. И все остальные реально выкинуть. С другой стороны, вот ты хочешь положить курочку или рыбку, да? Такие не очень удобно. Нужны какие-то продолговатые. Нет, да, вот эти хватит. И что-то, какой-то еще такой набор нужен, который квадратный. Тоже, чтобы вот так вот вдруг в дружку встав вставлялись. И все и остальные все избавятся. Дальше. Вот это, в принципе, то, зачем я ехала. Лента. Разучилась разговаривать. Для кого я читаю? Лента световая, да, диодная которые у меня освещают мои книжные полки. Последняя не горела. Папа ее пытался. Но она горела, но она включалась только с кнопки, а с пульта нет. И папа посмотрел, там как будто бы контакт не работает. Я сдала, у меня приняли. И вот взяла новую. И вот из-за этого я туда ехала. Так, потратила я, кстати, все вместе 100, 115 евро. Вот из-за этих двух ящиков тоже есть один такой поглубже, другой не такой глубокий. У меня точно таких же два уже есть. Очень удобно. Туда какие-то тетрадки, какие-то игры ее, да, которые вот так вот валяются, а так все сложил. И у нас они уже два заполненные, так что вот еще два взяла. Далее, вот такую вот штуку. У меня есть такая, только некрасивая, которая стоит на кухне. И там у меня стоит бумага. В ней бумага для принтера, потому что у меня на кухне стоит принтер. И вот это, мне кажется, кухне больше подойдет в виде корзинки. Так что... А4 же поместится, да? Я надеюсь. Тоже формат А4. Так что вот взяла ее и взяла два цветка с гашками плетенными. Ой, такой и вот такой. Классненькие, да? Вот это, по-моему, вообще может стоять э, в, в тени. Сейчас посмотрим. Ну, нет, такая переменная облачность. Просто я знаю такие растения, которые, наоборот, даже солнце не любят. Поливать средние. Сейчас можно выставить, в принципе, и, и на балкон. Но нет, мы поставим в зале. И вот это вот, этот горшок еще красивее. А, эту вообще мало поливать надо Надо маме сказать У меня цветы поливает мама Вот она приезжает раз в две недели и поливает Я вообще о них не думаю Я все время думаю, надо полить и он, да ладно, полил завтра Ну раньше я так думала А сейчас вообще перестала думать Потому что я вижу, мама это делает Ну и я, думаю, ну ладно, если ты хочешь, пожалуйста Вот такой вот был улов На 115 евро Сонечки, что-то вообще нет аппетита так что сейчас я буду ехать сама. Пригорел чуть-чуть э, свиные кистейки И сделала себе весенний салатик с лучком. М -м -м. М -м -м. Блин, пересолила. А так, очень вкусно. А, ребят, хочу с вами попрощаться. Иду спать. У Сонечки температура, она была вся горячая. Температура где-то 38,5. Не 40, к счастью, но все равно кушать отказалась, я ей сделала молочко на ночь, хотя мы сейчас ну вот, молочка тоже избавляемся. Ночью она уже не пьет, с тех пор как избавились, но на ночь, ну, может быть, в неделю один раз, может быть, два может выпить. Но сейчас она ничего не ела и молочку ей сделала. Пусть на ночь горяченько хоть что-то попьет. Она так редко у меня болеет, я чему я очень рада, что если такое случается, я прям теряюсь, думаю, что делать, что делать. Дала ей лекарство перед сном, спит, я пойду тоже отдыхать. Так что на этом все, мы увидимся с вами завтра. Всем пока.